Наш эфир продолжает программа «Час» Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Давайте поговорим о новой биографии Тейчера. Почему она актуальна? Совершенно наверное, У нас сегодня получится, если все успеем, такой книжно-британский уклон немного. Ну и начнем с сегмента, где и книги, и Британия объединены, и более того, книг, которые я к тому же прочитал, и всем вам рекомендую. Благодарю Парину Волкову за помощь в подготовке выпуска, и начинаем. Очень часто бывает, что политическая биография или какое-то историческое исследование, они... Хотя обращены в прошлое, как следует из того, что это историческое исследование, но помогают понять лучше то, что происходит сейчас. То есть самый здесь показательный пример это Никсон, но куда мне без него. Его президентство, особенно первый срок, нельзя понять, не прочитав биографию премьера Израиля, авторства Роберта Блейка, британскую, тоже, которая была для Никсона во многом путеводителем. Ну и очень понять то, что происходит сейчас, и лучше в этом разобраться, помогает новая книга Чарльза Мура, замечательного консервативного британского журналиста, по-английски, по-русски не очень переведешь, по-английски называется «Herself alone». Это третья часть биографии Тэтчер. Мур был выбран самой Тэтчер, когда она была еще жива в 1997 году. Хотя до того у него книг не было, но его высокий уровень журналистки и консервативные взгляды сомнению не подвергались. Он подошел к работе основательно, тем более, что Тейчер «Женщина умная» давала ему полный доступ ко всем материалам. И было условие только одно, что он до публикации не будет ей ничего давать читать, чтобы она как-то не повлияла на него. Первый том, тем не менее, увы, получилось три тома, кстати сказать. Первый том вышел в 2013 году после ее смерти, второй в 2015, третий вышел в 2019. Ну и вот получилось, повторяю так, что многое из того, что в нем написано, очень актуально и очень точно комментирует то, что происходит сегодня, как в Европе, в Королевстве, так, собственно, даже и в Соединенных Штатах. Здесь, что я вам прежде всего скажу, все три книги читать надо обязательно, но я уж сосредоточусь на третьей так как она получилась на самом деле действительно достойным завершением и самый впечатляющий на мой конечно же взгляд так как Мур подводит итог ее Тэчера премьерства описывая последние годы и то что было после ее ухода с поста и подробнее разбирает как ее ошибки так и ее достижения ну вот, несколько моментов. Например, Тэтчер была на самом деле, вопреки тому, что нам любят рассказывать еврофилы, была весьма критично настроена к Европейскому Союзу. И хотя, будучи премьером, она из него и не торопилась выходить по ряду причин, одной из которых было то, что истеблишмент консервативной партии этому противостоял за очень редким исключением, но что Тэтчер не раз свое критическое отношение высказывала, и в 1988 году, например, сказала, что Европа может быть единой, ее можно объединить только тиранией, но никак не свободой что, кстати, потом произошло, и уже уйдя с поста премьера, она во многом еще более активизировалась и стала э, проводить идею референдума еще с 90-х годов, того самого, который ре реализовался, и результаты которого мы с вами наблюдали на прошлой неделе окончательно, когда Британия наконец-то вышла из Евросоюза. И здесь Тетчер, конечно же, молодец. А другое дело, что за вот ее позиции такой умелой, по Евросоюзу были некоторые проблемы, например, Тетчер, как и э, многие британцы, пережившие Вторую мировую, а у нее было, были серьезные опасения против увеличения роли Германии в Европе. Ну, кстати, тоже оправданы. А другое дело, что в качестве такого противовеса э, Тетчер не всегда разумно видела тесно, более тесные отношения с Советским Союзом. Заметьте, она прекрасно понимала, что такой Советский Союз была антикоммунисткой, конечно же, но как Черчилль, будучи антикоммунистом, тоже общался со Сталиным, так вот и Тэтчер поддерживал контакты с Горбачевым. И даже в какой-то момент, тоже, пожалуй, это мы причислим к ее ошибкам, и тоже это надо иметь в виду современным западным лидерам, что она ему доверяла уж очень серьезно, и когда уже многие разумные лидеры вроде того же Никсона, а он у нас сегодня тоже будет присутствовать, уже стали указывать, что Горбачева надо бросать и переключаться на более серьезных и более связанных с людьми популистских, как сейчас бы сказали, с популистскими лидерами, то вот Тетчер до последнего за Горбачева держалась и даже позволяла ему себя, можно сказать, обманывать. Я вам говорил, что советские, российские лидеры, они всегда даже норовят обмануть Запад, и Горбачев, когда Тэтчер его ловила на ряде нарушений соглашений, прежде всего по ограничению оружия, но он всегда начинал оправдываться, что это вообще за его спиной, он ничего не знает и так далее и тому подобное. Не сказать, чтобы Тетчер ему верила, конечно же, но старалась эти темы не развивать, чтобы его ситуацию не ухудшить еще более. Что тоже, пожалуй, было не очень разумно. Но когда уходил Рейган со своего поста, то Никсон составил такое меморандум о том, кто лучше всего будет взаимодействовать с советским тогда уже разваливавшимся, но еще вполне себе остававшимся жизненным режимом, то выделил он как раз даже не столько Буша, ну, хотя он писал больше про Европу, и не столько европейских лидеров вроде Коля или Миттерана, сколько Тейчер. И очень как это часто с ним бывает умную вещь написал Никсон в своем меморандуме, что с такими лидерами, как Горбачев, ну и вообще коммунистические, надо общаться, в общем, надо, ничего не поделаешь. Просто иметь, не забывать, что они не друзья и не союзники. И как только будет достигнут баланс осознание того, что необходимы злоподобные переговоры для поддержания баланса в мире, но при этом ни в коем случае не допускать идеи, что перед вами хорошие ребята, союзники и так далее, а все-таки враги, то тогда все будет хорошо. И по мнению Никсона Тэтчер, даже несмотря на свои ошибки в чрезмерном доверии Горбачеву, все же она этому следовала. А другое дело, что у Тэтчера, конечно же, был вот этот вот сильный союз с Рейганом, у которого было, пожалуй, только два противника, это э, коммунисты и Нэнси Рейган, э, ну, понятно, почему, э, не буду углубляться в эту тему, э, что когда Рейган ушел, ну, с Бушем действительно такого союза не было, и это, безусловно, ну, помешало более крепким отношениям с Соединенными Штатами и той ситуации, когда... Тетчер оказалась практически э, в одиночестве и ничего не могла противостоять, противопоставить своему собственному партийному истеблишменту, который от нее избавился. Потому что, хотя во внешней политике у Тетчер успехов гораздо больше, она поспособствовала и м, крушению Советского Союза, она участвовала в создании антихусейновской коалиции, она действительно обозначила взаимодействие, которого не было со времен Рейгана, Рейноват Рузвельта и Черчилля в, своих, в своей дружбе, в своем сотрудничестве с Рейганом. И она гораздо больше, чем ее предшественники, кстати говоря, улучшила отношения с Израилем, но ну, там все было, к сожалению, не так, как бы нам хотелось, но то, что Тэтчер была самой э, дружественной Израилю премьершей со времен того же Черчилля, э, это все-таки безусловно, и консервативный, ну или и Борисской тоже. Поэтому с Гонконгом можно поспорить, но тоже здесь была ситуация, когда ты, я считаю, что э, Тэтчер здесь как раз слишком послушалась своих советников, но тоже это вот такой условный минус, который не перекрывает ее, ее плюсы. В политике внутренней Тэтчер была в немного сходном положении опять с Рейганом, Потому что она, ей противостояли не только даже Льебористы, а, повторяю, ее собственный истеблишмент. И поэтому, хотя добилась она очень многого высвобождения экономики из-под госконтроля, но полностью, и по снижению налогов по ряду направлений, но полностью она высвободить экономику, к сожалению, не смогла и попытаться также освободить еще и, например, образование, у нее тоже, конечно же, не получилось, что досадно, а целый ряд тех направлений, которые она поддерживала, например, инициатива, потому чтобы в школах и в учебных заведениях не особенно пропагандировалась гей тематика. Потому что, не потому что она имела что-то против гей-публики, совсем нет, а потому что она считала, что в школах школ не этим надо заниматься. Я думаю, мы с ней согласимся. Но, к сожалению, эти инициативы, они потом были отменены, и сейчас, увы, как пишет Самур, и давайте ему поверим, зачастую вот эти вот законодательные действия Тэтчера и ее союзников, они сейчас поддаются в школах как гомофобии и так далее, что, в общем, показатель того, что британские школы тоже переживают наилучшие времена. А, ну, конечно же, я не могу не вспомнить про свою любимую Северную Ирландию, потому что здесь а, у Тэтчер тоже получилось наследие смешанное. До определенного момента в Северной Ирландии Тэтчер воспринималась как, ну, едва ли не идеал политика. Потому что, действительно, она была с юнионистами очень близка. Один из ее менторов, наставников, друзей, как угодно называете, в консервативной партии, это Пауэлл. Помните, мы говорили про его знаменитую речь об эмиграции. Он так после конфликта тоже с эстеблишментом даже был, перешел в Ольстерскую и партию. Лоялисты к ней хорошо относились. Она активно поддерживала организации, которые следили за порядком. Но в своем стремлении сделать что-то хорошее для Северной Ирландии и для Ольстера, и одновременно как-то задобрить вроде бы не врагов, но и не слишком друзья именно ирландцев, Тетчер, увы, вот здесь совершил, конечно же, ошибку, потому что ее англо-ирландское соглашение 85 года, оно подразумевало там главное, что вызвало это наибольший шум, это то, что Ирландия привлекалась через какие-то определенные там созданные организации к управлению Северной Ирландией. И Тейчер видела в этом возможность ну такой подачки, грубо говоря, что вот ирландцы ее получат успокоиться и будут хоть немного следить за границей и за тем, чтобы террористы не шастали в Ольстер и не убивали протестантов. Но ирландцы ничего не сделали, честно прямо скажем, а террористы прекращ... свои действия не прекратили. Тогда как юнионисты и лоялисты восприняли это, ну, признаемся честно, как предательство со стороны Тэтчер. И после этого в ней было очень сильное разочарование. По моим наблюдениям, до сих пор ее до конца так и не простили за это соглашение. При этом сама Тэтчер понимала, на самом деле, что она тоже это ее проблема, что это ее ошибка. И даже в своих записях признавала, что ольстерцы имели полное право считать это соглашение предательством. Кстати сказать, отношения самой тетчер с ирландскими террористами, они тоже достаточно серьезные, и во многом ну, у них были свои планы, но террористы помогли ее свергнуть, в конце концов. Потому что внутри вот этого самого истеблишмента и внутри консервативной партии у Тэтчера были, конечно, союзники, но два человека, которые были особенно надежными, наверное, это Эйриниф, такой колоритнейший персонаж, который был в партии, имел нам связи самые разнообразные в спецслужбах, и он во многом ее тетчер продвигал и помог ей стать и главой. Партии и во многом помог стать ей премьером, но его террористы убили еще в семьдесят девятом году, взорвав машину его. Саму Тетчер они тоже пытались убить, взорвав отель, где был съезд консерваторов, и хотя она не пострадала, но был нанесен удар по ее иногда союзнику, иногда оппоненту, но, пожалуй, самому явному тэтчеристу в правительстве вообще, Норману Тэббету, человеку, наверное, самому правому, и кого видели, ее, в нем видели ее, ее преемника, действительно. И, скорее всего, он бы им и стал. И это было бы очень хорошо, потому что Теббит мог бы ее реформы развивать и пробивать дальше. Он был и остается, он по сию пор, кстати, жив и здоров, таким очень пробивным джентльменом. Но штука в том, что его самого во время того взрыва ранило, но проблема даже не в этом. Взрыв покалечил его жену очень сильно. И Теббит после этого свое участие в политике, это было где-то еще в середине, середине 80-х, все больше и больше сокращал, и, увы, из активной политики в конце концов выбыл. И таким образом, хотя вроде бы он был в партии, но считать его преемником Тэтчер уже нельзя было. И в такой ситуации, когда Ниф, как я сказал, уже убит, увы, Теббит выведен на второй план, получилось так, что остававший, побеждавший, приносивший консерваторам огромное количество побед Тетчер в конце 80-х годов, вдруг она оказалась одна действительно, потому что истеблишменту не нравилась ее позиция по... Евросоюзу, еврофилы преобладали, и они хотели, чтобы Британия спокойно в этот Евросоюз входила и там оставалась. Не нравилась слишком жесткая позиция по э, Ближнему Востоку в ряде вопросов, по, кстати, Советскому Союзу, э, и когда еще был Рейган, то боялись конфликтовать с ним, но поскольку Буш, у Буша таких контактов не было, то... То, что мы, если изучить, там очень сложно, конечно же, британские эти особенности, но то, что произошло в 90-м году, это был такой, если хотите, переворот на самом деле. Как говорили арабские знакомые тетчер, и после этого нас еще обвиняют, что у нас перевороты, Потому что действительно вот этот вот либеральный по британским меркам, да и не только по британским, и по американским тоже истеблишмент, он тетчер практически убрал с поста главы партии, ну и, соответственно, потом уже и с поста премьер-министра тоже. И мейджер, которым его заменили, он ее заменили, он вроде такой был компромиссный кандидат и Течер сама не возражала, но, конечно же, это ни в коем случае не ее последователь, не продолжатель ее традиций. Это он и Буш, ну такие два невыразительных человека, которые вот пришли на смену действительно ярким политикам и которые во многом их наследие, конечно же, разбазарили, грубо говоря. И это действительно грустно, что. А Тэтчер, добившись таких успехов, тем не менее, не нашла, как, увы, Рейган, опять, человека, который мог бы ее действительно заменить достойно. Тем не менее, хотя вроде бы выводы такие получаются у книги несколько пессимистические, но если мы посмотрим на происходящее в Королевстве и в Штатах последние годы, то увидим, что Тэтчер, как ни странно, такой реванш взяла. Уже через сколько там 6-7 лет после своей смерти, потому что подъем популистов мне трудно сказать, как бы она относилась к ним, но то, что она была человеком, однозначно э, атаковавшим консервативный истеблишмент истеблишмент партии, это безусловно. И то, что сейчас побеждают именно такие люди в целом ряде стран, это тоже безусловно. Джонсона вот трудно на самом деле к таким причислить, но то, что Джонсон сокрушил тех самых еврофилов, которые убирали Тэтчер, поддержав Брексит и доведя его до конца, это тоже можно вполне воспринимать как ее реванш. И таким образом, знаете, Эллиот, поэт, один из тоже духовных, так скажем, наставников консервативного движения в Штатах и в Британии, говорил, что нет окончательной победы, нет окончательного поражения, главное продолжать борьбу. Ну, вот пример Тэтчер, где в истории которой плюсов было больше, чем минусов, по моему мнению, но ошибки которые, конечно, тоже нельзя забывать. Однако мы видим, что когда вроде бы она проиграла и была, казалось бы, вытеснена из политики, но на сегодняшний день ее поражение обернулось победой. Политики, подобные ей, весьма авторитетные. Ее помощник Теббит, которому очень много лет, но который продолжает активность. И во многом способствовал и референдуму, и всему основному. остальному, хотя, повторяю, он вроде бы вне политики, скорее общественный деятель, чем политический, но он продолжал ее дело таким образом, пусть и вне кабинета. А Джонсон, по иронии судьбы, вроде бы человек как раз, ну, при всей своей внешней такой провокационности из эстеблишмента, он стал вот орудием в руках последователей великой Тэтчер. Поэтому на сегодняшний день Тэтчер победила, так скажем, и как она этого добилась, книга помогает понять. А для американцев, ну, это тоже урок того, что истеблишмент может быть очень и очень опасным и может подвести, действительно, свергнуть, в том числе и свой собственный. Но не забывайте, что время действительно все расставляет по своим местам. Поэтому книгу, еще раз повторюсь, настоятельно рекомендую вам прочесть. А британцев поздравляем с Brexit. Здесь я, наверное, умолкну, и, по-моему, пора уже на рекламу уходить. И мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова» и продолжим тему Великобритании, на сей раз премьер-министр Джонсон о, да, Джонсон и там что-то речь шла о китайских шпионах. Да, еще раз поздравим британцев с тем, что они вырвались из ЕС и даем им Бог добиться успехов и в отношениях с Америкой, с Австралией, с другими странами, но когда эйфория спала, то видно, что проблемы-то остаются. Дело даже не в том, что Джонсон, как я и сказал, он, увы, все-таки не столько татчерист, сколько консерватор, так скажем, большого правительства с склонностью к тратам и так далее и тому подобное. Хотя в его правительстве есть и вполне себе татчеристы, но не будем сейчас на этом останавливаться. И пожелаем просто им удачи. Раз победили Корбина, да еще с таким успехом, то это уже хорошо. Но вот проблема на сегодняшний день это две. Про Северную Ирландию я не буду уже в сотый раз вам повторять, но она, увы, остается, потому что по-прежнему по ряду пунктов Северная Ирландия привязана к Евросоюзу, и лейлисты, юнионисты, особенно которые выступали за Брексит, они этим очень недовольны, но, к счастью, пока вроде бы отпала угроза возобновления боевых действий, о которых я вам тоже говорил, сейчас они успокоятся. Но вот тут, что называется, беда пришла откуда не ждали. Дело в том, что когда рассматривалась аналитиками, в том числе и в разведсообществе, вероятность прихода Корбина к власти то в американском разведсообществе была уже готова, ну, неофициально, конечно, но инициатива о том, что если Корбин с его давними и порочными, во всех смыслах слова, связями с восточноевропейскими разведками советской эпохи побеждает, то э, либо Британия вообще исключается из пяти глаз, напомню, пять глаз — это разведсообщество пяти стран англоязычных, США, Британия, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Так вот, либо Британия исключается вообще, либо она переходит на особое положение. То есть, четыре страны взаимодействуют, а Британия, пусть она одна из двух стран, которые его основали в годы войны еще, она вот, так как кормена доверение, значит она на особом положении. Корбин пролетел, все с облегчением вздохнули, но вот тут э, случился у нас такой небольшой, но ну, кризис, и который, увы, может иметь последствия. Э, дело в том, что Британия и до Европы тоже сейчас пытаются разработать новую систему телекоммуникационную, которая называется 5G. Технические подробности я вам не буду рассказывать, потому что сам в них до конца не разбираюсь, но смысл в том, что у них это не очень получается. Ни в Европе, ни в Британии по ряду вопросов нет нужного оборудования и нужных фирм, которые бы это осуществляли. В Евросоюзе пытаются какие-то правила принимать, но довольно-таки расплывчатые. А Джонсон решил обратиться по принципу, чем дешевле, тем лучше, к тем, кто предлагает самые дешевые услуги. Кто у нас предлагает самые дешевые услуги, вы знаете, это Китай. Китай, как вы тоже знаете, коммунисты власти. И как вы тоже прекрасно знаете, если есть сильная, большая организация, которая так или иначе связана с новейшими технологиями или с чем-то, что может представлять определенный интерес для и вопросов национальной безопасности, то в странах коммунистических, как бы они себя там не позиционировали, такие организации, они, естественно, завязаны с местными спецслужбами и с местными правительствами. То же самое и с Китаем, потому что вот это вот тамошний монстр под названием Хуавей, хорошее название да, для русского ТУХа уже что-то такое в нем нехорошее есть, название хорошее, но нехорошее в нем понятно что. Так вот... Он, этот самый Huawei, уже и так пытается залезть во все возможные и невозможные страны, и в Америке им уже преграду поставили потому что Сенат забил тревогу и указывая на то, что, э, то, что я вам сказал, давать Huawei доступ к современным средствам связи, э, но ну, это как минимум глупо, потому что все, что они получат, все будет станет достоянием э, китайских спецслужб и китайского правительства. Вроде разобрались. Э, более того, сейчас э, в январе, Коттон, хорошо вам всем знакомый сенатор, он проводит, он и раньше был одним из главных анти-Хуавейвских активистов в Сенате, и сейчас он представил новый законопроект, согласно которому если кто-то с Хуавеем сотрудничает, то и взаимодействие с этой страной или с этой страной должны переосмысливаться, а то и вообще закрываться. И вот здесь, в таких условиях, Джонсон не может сделать ничего лучше, кроме как объявить о том, что он для развития этого самого 5G привлекает Хуавей. Его предупреждали, прежде всего, Пампео, не кто-нибудь, а госсекретарь Соединенных Штатов, что делать это, в общем-то, не надо. Тем не менее, Джонсон в своем стремлении добиться технологических прорывов в новом Соединенном Королевстве и при этом минимальными средствами, увы, Помпео не послушался и сообщил, что нет, китайцы будут, хотя и многие британские консерваторы его предупреждают, что делать этого не надо. Перефразируя, по того же Коттона или кого-то из подобных ему, давать китайским вот подобным фирмам, про работу с новейшими средствами связи, но это все равно, что в советское время просить КГБ поставить вам телефон со всеми вытекающими последствиями. Джонсон, повторяю, противится, объясняет тем, что нет там китайцев, допустим, только каким-то минимальным и к второстепенным периферийным работам, что основные технологии без них, и что всего порядка 35% общего, общей занятости уйдет на китайцев, что, по моему естественному мнению, на 35% больше, чем нужно. Китайцев, повторяю, подпускать нельзя, и Джонсону бы лучше, наверное, пойти на вырезание каких-то громоздких социальных программ, которые в Британии, как и во всех странах, полным-полно, или что-то делать с монстром под названием «Национальная служба здравоохранения». Но ну, Это ему, к сожалению, не дадут, но тем не менее. Чем тратить, чем экономить на безопасности? А Джонсон пытается делать именно это. И посмотрите сами, что получается – Китайцы ушлые могут добиться гораздо большего успеха в борьбе с американскими и англоязычными спецслужбами, чем немцы, чем коммунисты и даже чем исламисты, потому что пять глаз складывались в 40-е годы, постепенно к ним добавлялись новые участники, но... В последнее время разговоры о том, что ту или иную страну надо исключить или надо ее ограничить, они наиболее активно озвучиваются именно в связи с китайцами. В ЦРУ уже высказывались идеи о том, что надо исключать Новую Зеландию, потому что китайцев там очень много. И теперь еще могут и британцы под это дело попасть. Я все же не думаю, что дойдет до такого какие-то там что-нибудь придумают, но в общем и целом, увы, этот, эта проблема существует, и как-то ее надо решать. Я, чтобы хоть какой-то оптимизм здесь внести, обозначить, скажу вам, что все-таки успехи-то есть в противостоянии китайцам. В Штатах, насколько я знаю, начали, ну, правда, пока не очень активно, но все-таки закрывать так называемые конфуцианские центры Которые являются рассадником коммунистической пропаганды Звучит, да, несколько так, пафосно и плакатно, но это правда И Крус, Рубио, тот же Коттон об этом говорили Правда, пока я знаю только об одном случае, когда закрыли, но уже хоть что-то И в Австралии, где китайская угроза очень-очень серьезная Там вот действительно что-то предпринимается более того, помните, я вам рассказывал про китайского переубежщика, который очень много чего рассказал о том, как китайцы внедряются в Австралию и в другие страны соседние с ними. Но вот история ушла с первых полос, но там расследование продолжается. Но знаете, появилась тут, это скорее всего конспирология, но я ее озвучу, да, время есть, достаточно любопытная теория. Что вся эта история была спланированной операцией австралийских и тайваньских спецслужб. И нацелена она была то есть, этот, нет, ну, перебежчик он был, но вот то, что его именно в такой момент вытащили, именно это было спланировано. Потому что идеей было не допустить э, Гаминдан, который действительно уж слишком дружит, хочет дружить с Китаем к власти, и таким образом э, Тайвань и. Цай президент президент западный с австралийцами скоординировалась и вот так выиграла э, я не знаю правда это лет еще раз повторяю возможно мы никогда этого не узнаем но как бы то ни было если это так то э, с одной стороны мы с вами опять имеем дело с тем что спецслужбы влияют на выборы да? но с другой стороны вот здесь как ни странно, нам приходится признать, что австралийцы-то молодцы, значит, если это правда. Там еще есть один любопытный конспирологический момент, который я тоже озвучу, а именно, что там не обошлось без одного очень хорошо известного и вам джентльмена, которого зовут Стив Беннон, и который примерно в это время обретался на Тайване. Но это все уже и у которого, кстати говоря, связи-то, в разведсообществе тоже есть с той поры, когда он во флоте служил. Но это уже совсем такие далекие допущения. Беннон, он большой друг нынешнего тайваньского правительства, кстати. И я здесь не могу вам ничего точно утверждать. Просто говорю, что вот так и есть. Тем не менее, что это нам дает? Это дает нам то, что при всех проблемах и при том кризисе, который действительно в пяти глазах, в этих самых разведсообществе пять глаз существует, что он, ну, хоть он и есть, но успехи по борьбе с китайцами они тоже наблюдаются. И я надеюсь, что они продолжатся. Как Джонсон, британские спецслужбы и их американские друзья и другие глаза этой самой организации себя поведут дальше. Я, конечно же, прогнозировать не могу. Но давайте просто пожелаем успеха всем участникам этой страны, кроме китайцев, конечно же. И что сотрудничество разведок продолжится, а китайцы до британских секретов не дорвутся. Увы, британцы -то тоже хорошо знают, что такое, когда у вас в спецслужбах агенты коммунистические еще по 40 50 годам. И им-то надо быть особенно осторожны. Так что ситуация проблемная, сложная, и дальше можно продолжать подобное определение. Однако, повторюсь, надо пожелать Джонсону успеха, потому что если вот эти два пункта он не выдержит, а именно Северной Ирландии и противостояние Китаю, то его заслуги, ну, если не будут сведены на нет, все-таки сложно сделать, но о них могут забыть довольно быстро. Плохое, вы знаете, запоминается гораздо лучше. Так что следим за развитием событий, желаем успеха в этом случае, желаем успеха западным спецслужбам в противостоянии Китаю, а Джонсону выбраться из этой сложной ситуации. Здесь умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Ну, Во-первых, спасибо большое за комментарий такой подробный. Я напомню, телефон в студии 847 400 -5200. Ну и давайте, наверное, перейдем все-таки на нашу грешную землю. Я знаю ваше отношение к Болту, но, собственно, я к нему всегда относился так же, как и вы. А в последнее время какие-то противоречивые вот эти события ну, позволили какой-то части населения его, а, так сказать, хайить, ругать. Не знаю. Не знаю, насколько, во-первых, не знаю, насколько это правда, то, о чем говорят. Во-вторых, если это правда что послужило мотивом к этому то есть я имею в виду противостояние ну выступление вернее, не выступление Болтона а информация из его книги будущей которая была слета в прессу где Болтон намекает что Трамп действительно использовал свою власть для того чтобы ну задержку этой помощи Украины для того чтобы заставить Украину провести расследование в отношении Байдена. Ну, в общем, вот об этом ваш взгляд на эти события. Я специально оставил это напоследок, потому что тема действительно такая болезненная и могла бы спровоцировать очень долгую дискуссию. Я над ней долго думал и даже не хотел сначала за нее браться, но все же решил за заступиться. Как-никак он свой, и я его знаю, пусть и заочно давно, и полагаю, что надо мне сказать несколько слов в его защиты. Сразу вам скажу, что мне не нравится со стороны, очень, со стороны его критиков. Это то, что нам это очень хорошо должно быть знакомо. Позиции не читал, но осуждаю. Она не очень хорошая. Мы, что в этой книге написано, не знаем. Мы знаем, что нам рассказала Нью-Йорк Таймс по каким-то фрагментам. Поэтому твердо говорить, что в этой книге, я не могу и как-то комментировать все то, что нам сливает Нью-Йорк Таймс и Ежесней, мне тоже довольно трудно. Есть, что-то сегодня я много вам озвучиваю конспирологических теорий, так уж получилось, но озвучу это. Не, не, не скажу сейчас точно, где я ее встречал, но может я и сам даже сам я ее придумал, но я бы не удивился. Во всей этой истории вообще-то есть такое ощущение, что люди Болтона и Трампа все это затеяли специально, чтобы книгу пропиарить. Это странно может прозвучать, но и Болтон, и Трамп игроки очень сильные, как мы видим не раз. И просто так идти на конфликт они все-таки не стали. И если учесть, что Болтон, ну, нужно книгу раскручивать, но ну, а Трамп никогда в стороне от разборок не стоял, то, повторяю, это очень маловероятно, но я бы не удивился, что такое тоже может быть. А теперь и то, что разговора о вероятности того, что голосов в Сенате для привлечения свидетелей не будет, они а эти разговоры и уже были довольно-таки давно, до того, как этот слив появился, но вот все это в сторону такой с теории конспирологической все-таки некоторые поводы дают. Но, тем не менее, давайте будем считать, что это все-таки мои домыслы или кого-то там, кого я прочитал. А на самом деле действительно существует конфликт. Понимаете, есть ситуация. Я уже говорил об этом, когда Трамп увольнял Болтона. Когда люди, они вроде бы внутри одного движения, но они оба сильные личности, они рано или поздно сталкиваются. В этой ситуации самое главное – это сохранять спокойствие и помнить, что они оба свои. Можно критиковать одного, можно критиковать другого, но начинать травлю того, кто вот и паре вам не нравится, это неблагородно, это некрасиво, это, наконец, не по-консервативному. Поэтому, когда Трамп увольнял Болтона, мне это было неприятно, но Трамп имел полное право это сделать, потому что он Болтона назначил, может его убрать. Болтон – человек, у которого с эго все в порядке, и который во власти давно, и повторяю, который сам игрок очень опытный, и не забывайте, что... Трамп заработал, в конце концов, поддержку в республиканской партии не без помощи Болтона. Еще в шестнадцатом году Болтон был одним из тех, кто довольно-таки, ну, не, не рано, но одним из первых, кстати, кто поддержал кандидатуру 45-го. Но вот Болтон в этой ситуации имеет полное право написать книгу со своей трактовкой событий. Другое дело, что в этой книге действительно написано. Повторяю, мы этого не знаем, мы не можем судить, мы эту книгу не видели, мы судим, как в том анекдоте, да, мне Рубинович напил. Но, тем не менее, я уверен, что ничего страшного Болтон там написать не может по той простой причине, что это ударит по нему самому. Он не будет описывать то, что случился какой-то, действительно, Трамп серьезно нарушил закон, а Болтон стоял рядом и ничего не сделал. То, что он там мог написать, то, что, к дем, чему демократы могут прицепиться, это, поверьте мне, в любых мемуарах всегда есть. Просто писать, у меня все было хорошо, я с ним, со своим боссом дружил, и у нас была полная дружба, взаимодействия. не бывает такого. Поэтому что-то там есть, но я не думаю, что это серьезное. И повторяю, Болтон имел полное право об этом написать и получить лишние продажи. Зачем он эту книгу решил публиковать именно в год перед выборами? Вот это, я понимаю, претензия, но тоже мне она не представляет серьезной. А когда будет удобно? Ну вот, предположим, опубликует он ее после того, как Трамп, на что мы все надеемся, выиграет. Ну и что, будет опять скандал, все закричат, смотрите, республиканцы плохие. А надо уже думать о том, кто Трамп сменит в 2024 году, тоже нужен республиканец, конечно же. Поэтому сейчас, когда в любом случае скандал есть, но при этом понятно, что Сенат импичмент зарубит, то, наверное, лучше действительно ее выбросить сейчас. Может быть, даже стоило не в марте, а в феврале эту книгу публиковать. Так что я даже считаю, что чем раньше, тем лучше бы она появилась. Если бы она вышла, скажем, в сентябре, октябре, было бы гораздо хуже. Но что есть, то есть. Так что, повторюсь, Болтон и здесь хороший коммерческий ход, почему к нему, собственно говоря, цепляться. Более того, у меня есть, в общем-то, тоже такая, это опять мои домыслы, моя догадка, но что Болтон имел свои, имеет своей целью не столько с Трампом разобраться, по-моему, у него там разборки с Джулианем. И Джулиани, который с этой своей итальянской хитростью что-то там пытался провернуть, а Болтон, он такой более прямолинейный, хоть и говорил, что он игрок и все такое, но все же он человек, который обычно идет в лоб, как и Трамп, кстати. И поэтому, хотя у меня складывается впечатление, что в основе всего всей этой истории, но ну, именно в части украинской, речь идет о конфликте Болтона и Джулиани, но так как Джулиани, он опять же хитрый, он из всего этого вывернется, а мы получаем с вами лобовое столкновение Трампа и Болтона, что не очень приятно, но тем не менее. Так что я считаю так, лишний раз в сотый перечислять заслуги Болтона я не стану, я это говорил неоднократно. Но отворачиваться от него на основе этого конфликта, на мой взгляд, это низость. Те, кто бросился его проклинать, это не республиканцы, это не консерваторы. Это управляемое стадо. Они ничем не лучше тех активистов компании Сандерса, про которых я говорил. Им сегодня скажут ненавидеть Болтон, они будут ненавидеть его. Завтра им скажут ненавидеть Помпео, не дай бог, у него там будут какие-то разногласия с президентом. Они будут ненавидеть его. Так, поверьте мне, выборы не выигрываются. Вы можете высказывать сомнения, можно да, какую-то критику позволить в адрес Болтона и Трампа. Но надо осознавать одно, что уважать Болтона за все его заслуги и при этом исходить из того, что Трамп в любом случае должен быть кандидатом и должен побеждать на этих выборах, это безусловно. Знаете, позволю себе такую аналогию провести, футбольную, ну вот предположим, футбольный европейский, уж не обессудьте, предположим, болеете вы за определенную команду, ну, скажем, у меня, я там ну, по старой памяти, вот Парис Сен-Жермен во Франции, а у Пари сен Жермена есть и, и, и давний недруг Олимпик Марсель. И вот э, игрок, который нравится мне, лично мне, он играет за Пари Сен-Жермен. И когда они встречаются с Марселем, то я, естественно, полностью за Парис Сен-Жермен. Я желаю, чтобы мой игрок забил, сделал передачу, а чтобы игрок Марселя сыграл плохо. Но, когда эти два человека оказываются в сборной, а, мне совершенно все равно, кто из них забьет. Мне в равной степени это будет радостно. И мне будет в, разной, в, равной, в равной степени обидно, если они сыграют плохо. То же самое здесь. Конфликты внутри консервативного движения – это нормально. У нас среди консерваторов нет партийного единомыслия. И когда две сильные личности сталкиваются, это тоже нормально. Главное, что помнить, и к тому, и к другому надо относиться с уважением, критиковать «да, пожалуйста» но опускаться до каких-то низких выпадов, проклятий, продался, переметнулся и так далее и тому подобное, к человеку, который, повторяю, в консервативном движении 64 года, и который, то республиканская партия более-менее, хоть сколько-нибудь стала консервативной, нельзя этого делать. Поэтому я очень хочу надеяться, что среди наших слушателей, Таких людей нет. А если среди ваших друзей есть, все-таки объясните им, что инстинкт... ...и объявлять, что болтон враг народа, не надо этого делать. Дождитесь книгу, посмотрите, почитайте, обсудите. И за неделю... Болтон и Трамп э, обменялись вполне себе дружелюбными комментариями по поводу Конституции и военного права Президента. Ну вот, э, поэтому не забываем, и, наверное, я да... здесь, наверное, умолк. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, осталось, конечно, очень мало времени, и я надеюсь, что не сегодня, так в следующий раз вы, Иван, продолжите эту тему только с другим персонажем. Я недавно посмотрела документальный фильм, называется The Force of State, 4, где было, значит, которое посвящено первому году правления нашего президента Дональда Трампа и Стивену Беннону. Где тоже пытаются они все время столкнуть, значит, две эти фигуры. Поэтому очень бы хотелось узнать ваше мнение о Стивене Бенноне, который конечно, параллель в общем-то очень большая между а, этими двумя фигурами а, и этими двумя ситуациями. Так вот, взаимодействие, значит, а, естественно, президент Трамп и Стивен Беннон в данном случае а, положительные, отрицательные отношения между двумя этими фигурами и вообще фигура Беннона. Насколько она положительна для всего консервативного движения и что там по-серьезному а, отрицательное. Спасибо большое за вашу передачу. Спасибо большое. Если... Очень, очень спасибо за предложение. Я да, на самом деле хотел про него поговорить, про Беннона. Уже, так сказать, на расстоянии. И если не будет ничего у нас э, сверхъестественного, то действительно, наверное, в следующий понедельник один из сегментов ему и посвятим Спасибо огромное, Иван, и до встречи в следующий раз Спасибо большое, до встречи